Здравствуйте! Мое дело бюро представляет обзор самых интересных новостей законодательства за прошедшую неделю. Сегодня в выпуске Майские платежки. Годовая отсрочка без СЗВТД. Кто твой друг? Налоговый прогноз. Майские платежки. Установлены дополнительные коды доходов для заполнения платежных поручений на выплату зарплаты и иных платежей. Напомним, с мая начал действовать защитный механизм в отношении перечислений, имеющих единовременный социальный характер и периодических платежей, на которые не может быть обращено взыскание. В целях его реализации Центробанк актуализировал перечень кодов вида доходов, которые нужно указывать в расчетных документах поле 20 назначение платежа платежного поручения. Годовая отсрочка. Отсрочка на год по страховым взносам принята, однако она доступна не всем, а только организациям и предпринимателям из определенных отраслей, хотя и достаточно широкого перечня. Да и распространяется на взносы только за второй и третий кварталы 2022 года, а для предпринимателей плюс еще на однопроцентные взносы за себя за 2021 год. Принадлежность к привилегированной отрасли определяется по основному коду АКВЭТ в ЕГР-ЮЛ или ЕГРИП по состоянию на 1 апреля 2022 года. Без СЗВТД при временном переводе работника к другому работодателю сдаваться за ВТД не нужно. Напомним, в связи со сложной международной ситуацией предусмотрен особый порядок заимствования персонала от одного работодателя к другому. Так вот, на время такого перевода действие первоначального трудового договора не прекращается, а значит, представляться за ВТД о контролируемом кадровом событии не требуется. Кто твой друг? В сложной международной ситуации в друзьях могут оказаться только неподсанкционные партнеры и дружественные компании в отношении остальных эмбарго или ограничения. Так, президентскими указами запрещены сделки и операции с лицами из российского санкционного списка. Введен временный порядок расчетов в рублях по выплате крупных дивидендов иностранным лицам из недружественных стран. Налоговый прогноз. Президент Владимир Путин поручил правительству и профильным ведомствам до 20 мая рассмотреть вопросы о выравнивании налоговой нагрузки общепита при переходе на УСНО в связи с ростом доходов, о субсидировании процентных ставок по кредитам МСП на приобретение франшизы, о налоговых преференциях для добросовестных налогоплательщиков. Началась рассылка сообщения о о рассчитанных ИФНС в суммах транспортного и земельного налогов организации за 2021 год. Сообщение передается налогоплательщику организации или ее обособленному подразделению по ТКС через оператора ДО или через личный кабинет налогоплательщика. Если такими способами сообщения направить нельзя, то оно будет отправлено по почте заказным письмом. Получив сообщение, организация вправе в течение 20 рабочих дней представить в налоговое пояснение, если уплаченная сумма налога не соответствует той, что указано в сообщении. Обновлены условия программ льготного кредитования населения. Для граждан продлена до конца года программа «Льготная ипотека» на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение участка для его строительства, а также снижена с 12 до 9% ставка по такому кредиту. Для высокооплачиваемых работников аккредитованных IT-компаний в возрасте от 22 до 45 лет доступен кредит на покупку квартиры от 9 до 18 миллионов рублей под ставку 5 процентов. Стартовал курс из четырех вебинаров в рамках ИПБР бухгалтерский учет, новации и проблемы отчетного года. Тема второго вебинара изменение порядка ведения бухучета. часть первая.